лисий хвост. Техника называется угол. Она при... присуща для длинных волос. Приступим к стрижке. Я должен разделить голову на зону. Здесь необычное разделение, поэтому смотрите внимательно. смотрим как носит у нас клиент, в данном случае наш клиент носит пробор посередине поэтому мы от лобной части отступаем примерно 3 сантиметра и ведем ориентируясь на Ориентируемся на лобный выступ. Мы ведем таким диагональным получается, разделением до точки, которая находится под затылочным бугром на сантиметр ниже. Лично мы делаем с другой стороны. Старайтесь акцент свое внимание уделять разделению. У вас должно быть четкое разделение, где у вас неправильно, лучше пересмотрите и разделите хорошо, чтобы было по фронтально теменной зоне одинаковое расстояние, что на левой, что на правой стороне. смотрите друзья как я разделил также вы должны сделать вот эту нашу темную зону мы закалываем она нам сейчас не понадобится Волосы всегда, проборы должны быть влажные не стриж, Стрижку Не стрижете на сухие волосы Волос всегда должен быть влажные Потому что сам волос, он имеет неровный рост И это нужно учесть Почему? Потому что когда мы срежем могут подскочить они где-то у нас линия вот эту вот линия которую мы будем сейчас задавать она может подскочить поэтому если где-то у нас по линии нашего разделения да скажем где-то будет выход лучше его на пол сантиметра ниже зацепить и выделить на фон на теменную зону Значит, хорошо смачиваем Особенно проборы так. Мы разделили на... Разделение сделали по фронтально-теменной зоне Теперь мы должны выбрать нашему челку да? Вот блок челочный Как мы это сделаем? Берем лобной впадина. Вот наша лобная впадина. Мы идем так, делаем параллельно разделение. всегда, когда разделяете, уделяете это этому большое внимание. также само с этой стороны. вот лобное падение делаем, разделяем Наш, наша челка Челочный блок Мы его выделили Также его закалываем Чтобы нам не мешало Смачиваем проборы Клинч. Теперь как мы будем стричь сейчас от Наша, наша затылочная зона да, под бугром мы делим ровно посередине на две части и будем задавать контрольную линию по нашему разделению параллельно пробору Как идет у нас разделение, так мы будем задавать. Я задал контрольную линию, вот наша контрольная. Также есть аналогичная с другой стороны. Тоже задам контрольную прядь. По сути у нас получается весь блок. Мы задаем одну контрольную линию по концам волос и потом мы будем градуировать Как сориентироваться, чтобы у нас было одинаково, да? Просто берем одну крядь с нашей готовой части да? и заводим вот сюда. Так, чтобы у нас одинаково получилось, да, что с, как бы чтобы две части были одинаковые, чтобы не было одна часть выше, другая ниже. Что я делаю? Я беру с, с нашей готовой части половины, беру одну прядь и также задаю длину. если не видно, если так получается, что не видно, лучше взять еще чуть-чуть побольше все, я нашел нашу прядь, вот она и по ней уже я буду задавать наш, мне кажется, Все, Теперь... сворачиваем, начинаем груды Первая прядь у нас будет идти параллельно полу и голове до да? остальные уже по пробору оттяжка 90 угол среза 90 если у модели например тонкие волосы то угол можно чуть-чуть оставить и срезать маленький уголочек подтягиваем чуть-чуть главное не убрать нашу точку вот эту А скажем первую и срезаем теперь по пробору мы вердеируем Следите за оттяжкой. Оттяжка должна быть девяносто градусов и угол среза девяносто градусов. Пряди берите сантиметр толщиной, чтобы вам было удобно.